здравствуйте с вами александр сейчас я покажу вам поселок калининградской области поселок находится недалеко от города километров 7 называется петрова принципе типичный поселок в нем конечно есть и новые дома особняки но, как правило старые дома В доме написано 1983 год. Хотя обычно дороги в поселках лучшие. Это непонятно, почему здесь такая дорога. Местный житель. Наверное, все-таки, если хотите жить за городом, лучше выбирать коттеджный поселок. То есть территория, которая размечена где-нибудь в поле, и там строятся дома. Когда уже все достроится, все будет красиво. А здесь, конечно, да, когда дома это доведут... делайте выводы сами я не хочу сказать что здесь плохо там здесь хорошо все зависит от цены сколько стоит просто вы должны видеть что здесь на самом деле то есть есть там дачи есть и ж.д. коттеджные поселки есть вот Такие поселки и где вы хотите жить, это уже зависит от вас. такие поселки, где очень много немецких домов с черепицы немецкой. Довольно-таки довольно красиво все смотрится. Я не пытаюсь выбрать что-то худшее. Вот, выбрать худший поселок и показать, что вот так все плохо. В принципе, это 7 километров от города. Видите, здесь нормально, здесь асфальт. Это я туда вначале заехал куда-то, конечно, грязь. Обычно все-таки в поселке вот так. куда-то заехал в тупик давайте попробую проехать здесь По этой дороге не надо делать выводы это я уже выехал наверное за окраину какую-то здесь я так понимаю уже строятся новые дома Дальше вот все. С вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.